Итак, как мы уже с вами знаем, у нас проект Мастер офлайн. И основное наше направление это, как говорится, если вы не готовы платить за богатое окружение, вам придется всю жизнь расплачиваться за бедное. То есть, по сути дела, проект Мастер Life это собрание сообщества мастеров. Мастеров в каком плане? Каждый из нас мастер своей жизни. Иногда мне задают вопрос. Алексей Сергеевич, а чем же торгует проект «Мастера жизни»? Вот и то, и то, и то, и то есть и так далее, и тому подобное, и идеи добавляются, и так далее. Но на самом деле у нас всего один продукт. Всего один продукт. И каждый из вас может его уже интерпретировать так, как вы себе посчитаете нужным. Но я сегодня уделю ему немножко внимания. Первое и самое главное, что является продуктом проекта «Мастера жизни» или «Мастер оф лайф», или «Хозяин жизни» с английского на самом деле, прямой перевод. Это стиль жизни «Мастера жизни». И стиль жизни начинается всегда с ответственности самого за себя. То есть за все решения, за все действия, за опоздание, за потерю или находку, за успех и неудачу. Мастер жизни всегда берет ответственность на себя. А затем каждое, что с ним случается, он превращает в свой успех. То ли он опоздал, то ли он потерял, он все равно его превращает в успех. То ли он нашел, то ли он влюбился, он все равно это превращает в успех. Что бы он ни делал, мастер всегда сможет превратить свой стиль жизни в успех, в материальные блага или еще что-то. И если кто-то вам задаст вопрос, «Так чем же вы торгуете? Что вы предлагаете миру?» Я вам могу точно сказать, можете так и отвечать. Мы предлагаем стиль жизни «Мастера жизни». Как оно расшифровывается? Какие пункты сюда входят? Об этом мы будем разговаривать на других наших вебинарах, на других школах и так далее. Но первое, что мы предлагаем, это именно стиль жизни. И, естественно, как сказано, допустим, в Библии, не заботьтесь о завтрашнем дне, На, о завтрашнем дне ему своих забот хватает. Да? То есть как бы, каждому человеку должно быть достаточно того, что он просто и так живет. Поэтому первым нашей программой является безусловный основной доход и базовый основной доход. Базовый и, безусловно, основной доход мы определили как ориентировочно в пределах 100 долларов или 100 евро, то есть плюс-минус для постсоветского пространства. Понятно, что это не жизнь, это именно базовые, которые потребность там коммунальные, на хлеб, на воду и так далее, то есть именно закрывающие основные позиции. А безусловный основной доход — это доход, который платится человеку, члену любого сообщества, в данном случае сообщества «Мастера жизни», без условий какой-либо деятельности, то есть без условий какой-либо работы. И за то, что вы присоединяетесь к нашему проекту, вы своим присоединением увеличиваете стоимость данного проекта. Я вам хочу рассказать одну историю. Вы наверняка слышали о таком сервисе, как WhatsApp. Так вот интересный момент, что изначально, когда продавался WhatsApp, спустя 5 лет, да, когда его Facebook покупал за 22 миллиарда долларов, так вот он купил его, исходя из 55 или 57, я точно не помню, 57 долларов или евро, долларов, долларов, за каждого человека, находящегося в WhatsApp. То есть они посчитали количество людей, которые находятся в WhatsApp, умножили на 55 долларов и заплатили владельцам, бывшим владельцам этого WhatsApp а сумму денег. Теперь у меня к вам вопрос. Вы понимаете, что на фондовой бирже или в мире бизнеса каждый человек, находящийся на сайте, отцифровывается и, по сути дела, является ценностью. Исходя из этого, мы как организаторы, которые, по сути, понимаем ценность каждого человека на нашем сервисе, предложили продукт, безусловный, основной доход. То есть распределение прибыли от всего, чем бы ни занимался наш проект, 10% от, распределя... от этой прибыли распределяется между людьми просто за то, что они находятся на нашем сервисе. Это безусловный основной доход. Он постепенно растет. Каждый месяц он будет увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. И со временем вы будете получать, то есть вы знаете, что у нас 300 поев на сегодняшний день предоставляется вам просто за то, что вы сами бесплатно зарегистрировались. То есть 10 поев в день. Каждый из вас, кто бесплатно зарегистрировался, по сути дела получает определенный доход то есть получает подарок 10 тысяч поев что же это такое прежде чем объяснить что такое 10 тысяч поев я бы хотел начать с того с чего все началось и вообще почему безусловный основной доход это тема которая сегодня максимально актуальна первое мы понимаем что в любой теме в любой, в любой деятельности в любой деятельности у нас с вами есть владельцы бизнеса. Владельцем бизнеса является тот человек, который раньше владел землей сто лет назад. Сегодня он владеет э, там, программным обеспечением, он владеет доменными именами типа Facebook, Instagram и так далее. То есть чем-то владеет этот владелец бизнеса. Дальше. Есть работники, которые ходят на работу или трудящиеся получают доход. А, вот. а есть э, эти сейчас, секундочку. А есть потребители. И владельцы, и работники являются потребителями системы. Что это означает? Это означает, что, по сути дела, мы все являемся потребителями системы. Но тут на арену приходят роботы. Постепенно роботы начинают заменять работников. Это произошло сто лет назад, когда комбайны и трактора, и пароводы вытеснили, вытеснили человека с рабочего места. И отсутствие рабочих мест спровоцировало определенные условия экономического развития, и после этого даже появилась, ну, случилась Первая мировая война. Там были еще другие предпосылки, но тем не менее это тоже сыграло свою роль. После Первой мировой войны ввели понятие пенсии. А пенсия это получение человека дохода, достигшего определенного возраста. То есть по факту это безусловный основной доход от государства. До 1914 года пенсии в мире не было. И тут бабах по всему миру произошли изменения и ввели понятие пенсии. Молодежь отправили на заводы фабрики производить роботов, а старшее поколение отправили отдыхать. И стало дешевле платить людям просто доход за то, что они живут, всем нанимать их на работу. Это же мы проводим сейчас. Илон Маск на международном саммите в Брюсселе и Цукерберг в Гарварде в 2017 году, выступая, они сказали, что, ребят, или вы вводите, безусловный основной доход по всему миру, либо через 10-15 лет автоматизации и роботизации процессов, мы, а, ну, мы, мы, мы придем к Третьей мировой войне между людьми и роботами за рабочие места. Честно говоря, такая перспектива совсем не улыбается. Сходя из этого, мы понимаем, что работники куда-то у нас исчезают, и их остается всего 15% но даже если не будет этих 15 если будет больше неважно все равно идет сокращение. И что нужно сделать нужно превратить всех потребителей потребителей вот смотрите если мы уберем работников 85 убрали они с одной стороны владельцы бизнеса сэкономят на налогах да. Сэкономят на зарплатах, да. А с другой стороны, у потребителей, то бишь у бывших работников, не будет денег, чтобы потратить деньги у владельцев бизнеса. Произойдет экономический маленький коллапс, который мы уже проходили сто лет назад. И поэтому единственным решением, которое мы нашли на сегодняшний день, это превратить всех потребителей в совладельцев. Но как бизнесмена убедить, в том, чтобы он отдал часть своей прибыли в общий котел. Единственный способ — это рекламный бюджет. В данном случае рекламный бюджет — это деньги, которые и так, и так товаропроизводитель запланировал потратить на привлечение клиентов. Мы решили создать некую систему, достаточно простую, которая сейчас работает повсеместно в Телеграмах, Вайберах, WhatsApp в инстаграмах, в фейсбуке и так далее. Люди, которые держат большое количество, большие группы, большие сообщества, неважно, каким образом они их собрали, но они принимают деньги за рекламу и размещают рекламную информацию на своих группах и зарабатывают на этом деньги. Вот именно эти деньги мы предложили вам сегодня распределять. То есть если вы присоединяетесь к нашему сообществу, сообществу мастеров жизни, а товаропроизводители платят нам деньги, то 80%, 20% мы оставляем себе на обслуживание, а 80% от этого рекламного бюджета делится между всеми участниками проекта. 40% из них отдается сразу, вот это от 3 до 100 долларов в месяц. А вторые из 40 инвестируются с помощью вендинговых аппаратов, то есть, грубо говоря, инвестируются в автоматизированные точки продаж, о которых мы сегодня с вами чуть-чуть позже поговорим, и я их покажу, как они выглядят. Вот. И вы начинаете получать от них доход. Итак, когда вы зарегистрировались, вам сразу же присваивается 10 тысяч паёв. Это виртуальный пай, то есть 10 тысяч акций нашей системы. Всего их будет 25 миллиардов акций. То есть, по сути, если поделить на всех жителей Земли, то по 3 пая на человека. Поэтому первые люди, первые 10 тысяч человек получают 10 тысяч паев. Следующие получают 9 тысяч паев. Следующие 8, потом 7 и так далее, далее, далее. Последние люди будут получать полпа и так далее. Мы пошли по пути не изобретаемости, по принципу биткоина. То есть, грубо говоря, каждому сегодня присоединившемуся человеку мы оцениваем его присутствие на нашем сайте, его активность по отношению к нашим товаропроизводителям и, по сути дела, дарим 10 тысяч поев. На них вам начисляются дивиденды. Эти дивиденды каждый месяц будут расти. Сейчас вы наблюдали, что в январе они были 0,01 цент, потом 0,05 цента, потом сейчас будет, там, допустим, 1 цент, и так постепенно они будут подниматься. К июню месяцу мы планируем, что каждый пай может стоить а, 10 центов. К Новому году, ну это предположительно, мы хотели бы довести его до 1 доллара. Это будет означать, что если вам приходит 300 поев, то вы получаете 300 долларов в месяц. Если вы никого не пригласили. Если же вы приглашаете людей, которые тоже получают от нас в подарок 10 тысяч поев, ну, естественно, вы получаете доход больше. И там есть формула. Я сегодня не буду на ней останавливаться, потому что давайте дойдем до первых 100 долларов в месяц. И затем я расскажу формулу, каким образом получать и 2, и 3, и 5 тысяч долларов в данном аспекте. Итак, в момент, когда вы получили 10 тысяч паев, это в пределах 100 долларов в месяц ваш доход. Дальше деньги, вот эти 40%, о которых мы говорили ранее, инвестируются в паевой фонд, который, на который покупаются вендинговые машины, ну, как бизнес под ключ, или автоматизированные точки продаж и вы начинаете ежемесячно получать доход. Уверен, что вас пригласили на это мероприятие, вы уже ставили на вывод. Единственное, что вывод средств производится только на карту безусловного основного дохода нашего партнерского банка. Почему это важно? Я скажу, так как наш сайт не требует верификации, идентификации, паспортных данных, а человек может создать себе и 3, и 5 аккаунтов, то, по сути дела, мы на одного человека даем возможность получать только с одного аккаунта доход. В связи с этим получается, что единственной верификацией является привязка нашего банка-партнера, то есть карточки банка-партнера, к вашему кабинету. Если вы этого не сделали, либо поставили на вывод на любую другую карту, денег вы не получите. Поэтому будьте внимательны, товарищи-партнеры, товарищи-гости. Пожалуйста, обязательно уточните у ваших старших партнеров, кто вас пригласил, каким образом оформить карту банка-партнера и привязать ее к кабинету, чтобы вы могли своих 100 долларов каждый месяц выводить за участие в программе безусловного и базового основного дохода. Теперь далее. Следующий момент. Когда вы начинаете участвовать в нашем проекте, мы, естественно, озвучиваем, что такое нематериальный актив. Нематериальный актив, вы видите, да, здесь написано NMA, вот. это, по сути, патенты, авторские права и так далее. Так вот, ваше имя тоже является нематериальным активом. Исходя из этого, если вы добавляетесь в наши сервисы Telegram, Viber, WhatsApp, YouTube, Skype, Facebook, Instagram, Вконтакте и так далее и тому подобное. Добавляйтесь в наши группы и просто иногда отвечаете на вопросы наших товаропроизводителей, то вы и будете получать вот этот доход. Деньги товаропроизводителя платятся нам, а мы их перераспределяем между всеми участниками нашего сообщества. Итак, что нужно сделать? Первое. Стать участником проекта – безусловный основной доход. Второе. Получить банковскую карту бота, о которой я говорил ранее. Третье. Присоединиться в наше сообщество в каждом из рекламных сервисов. И последнее. Ежемесячно просматривать рекламу и участвовать в сотопросах. Первым сервисом, которым мы занимаемся с вами в этом году, является Telegram. О нем и пойдет дальше речь. Что вы можете здесь заработать? Сейчас мы немножко... Как только вы подключили человека в систему, как я уже говорил, вам приходит 300 паев. Это может быть и 3 цента, и 30 центов, и 300 долларов. То есть 300 паев, которые вам приходят каждый месяц, это может быть разная сумма денег. Это зависит от прибыли, полученной нами, и распределенные на количество поев поставленных на вывод. То есть не все, сколько у людей, а именно поставленных на вывод в этом месяце. Поэтому скачки могут быть как вверх, так и вниз. Сегодня больше людей поставило, завтра меньше и так далее. То есть от этого зависит процесс. Следующий момент. Если вы пригласили трех человек на безоплатной основе, и они просто-напросто подключились, то вы можете получать, получать в месяц, то есть они получают до 100 долларов в месяц, а вы получаете 10% от их дохода. То есть они получают до 3 долларов в месяц, вы получаете 30 центов. Построили структуру 3,927, 81, 243. Всего у нас 7 уровней. Итого общее количество людей, может быть, 3000 человек. Если вы всего 3 друзьям подарили нашу программу безусловного основного дохода, сказали, слушай, тут есть компания, которая раздает деньги. Но не просто раздает, а раздает за внимание к ее товаропроизводителям. То есть не просто так, направо-налево, а за то, что ты будешь отвечать на вопросы и участвовать в соцопросах. Хочешь? Хочу. Тогда 5-7 минут времени в день и милости просит. получай доход. Хорошо. И если вы построили команду, то вы можете выйти, вот здесь мы видим с вами на 1000 долларов в месяц. Но если эта же вся команда постепенно, когда количество наших активов будет расти, а мы о них чуть позже поговорим, и за счет чего оно будет расти, тоже поговорим сегодня. Когда количество активов и доходов будет расти, то ваш доход вырастет до 100 долларов в месяц. А значит и доход ваших людей вырастет до 100 долларов в месяц, значит, 10% от 100 долларов будет 10 долларов, и мы с вами с каждого человека, который будет получать 100 долларов, будем получать по 10 долларов. Итак, с первой линии, если у вас 3 человека, это будет 30 долларов. Со второй линии 90, 270, 810. Итак, уже на 4 линиях рекомендации 3, 9, 27, 81 — это чуть больше 100 человек. Чуть больше 100 человек, которым мы просто подарили по 10 тысяч поев, Чуть больше 100 человек, которые просто вы научили заходить к нам в Telegram-бот и отвечать на вопрос, какого цвета смартфон ему больше нравится. Всего 100 человек, и вы уже вышли на 1000 долларов в месяц. Скажите, есть ли смысл год лениво, не торопясь помочь своим 100 людям получить в подарок 10 тысяч поев, выйти на 100 долларов в месяц дохода, и самому получать тысячу долларов. Но если тысячи долларов вам маловато, то продолжайте делать дальше. И когда вы построите структуру из трех тысяч человек, вы будете получать 32 тысячи долларов в месяц. Я, конечно, понимаю, многие могут сказать, да я вот уже тут полгода, а я уже три месяца, а я уже четыре месяца, а я уже и так далее. Я говорю, замечательно. Представьте себе, что вы посадили дерево. Через сколько дерево начнет давать плоды? Представьте себе, что вы начали строить многоквартирный дом. Через сколько вы его построите? Что за один год? Возможно, но обычно 2-3 года строится. Какое бы дело вы ни начали, нужно время. И когда мы начинаем любое строительство, сначала за забором ничего не видно, потому что там копают котлован. И сегодня мы вам рекомендуем, копайте котлован. То есть создавайте команду людей, которые готовы завтра завтра отвечать на эти вопросы, готовы завтра получать. Представьте себе, что 10 лет назад точно так же кому-то из нас с вами говорили, слушай, давай я тебе подарю, давай нажми на клавишу и получи там 0,05 биткоина и так далее и тому подобное. Или бы вам Илон Маск и Цукерберг сказал, вложите 1 доллар, или уделите мне внимание, или сделайте еще что-то. То есть вы, по сути дела, в подарок, даже без денег, просто за... 5-7 минут вашего внимания, получаете 10 тысяч акций от работы наших автоматизированных точек продаж. И если доходность каждой акции будет хотя бы 1 доллар в день, ой, 1 доллар в месяц, то вы получаете 300 в месяц, а кто-то уже получает 300 в день. Я знаю таких людей, у кого команда большие, большие команды, они 300 человек сделали структуру, и с каждого, с каждого один пай получают. Это если у вас команда 300 человек, вы имеете 10%, вы сегодня получаете 300 паев в день. И представьте себе, они будут по одному доллару, это 300 долларов в день. Я понимаю, что может быть скептицизм, я понимаю, что могут быть сомнилки, да на здоровье. Сомневайтесь, пожалуйста. Караван идет собака лает. Вопросов нет. Ветер носит и так далее. Вы завтра, завтра будете кусать ловки. Если вы не донесли эту информацию своим друзьям, не сказали, слушай, я хочу тебе подарить будущее. Я хочу сегодня подарить тебе будущее. Теперь давайте перейдем дальше. Сейчас секундочку. У нас есть кнопочка. Коротко о проекте. Давайте сегодня с вами нырнем в систему, что такое кнопка «Коротко о проекте». Наверное, будет лучше все-таки вот так. Понимаю, что, наверное, видно не очень хорошо, но тем не менее. Вот. Итак, здесь у нас есть куча кнопок. Мы сегодня с вами рассматриваем кнопку «Расходы в доходы». Вот здесь вот внизу у вас есть кнопка «Присоединиться». Итак, что это за чат-бот? Это чат-бот, который называется «Marketplace проекта мастера жизни» в Телеграм. Каждый из вас может сюда зайти, и здесь вы увидите накопительную систему. Это все, что касается… Квартира мечты или там «Путешествие мечты или еще что-то. Услуги нашего проекта, пассажиры перевозки, квартиры посуточно, кафе, бары, рестораны, мастер по вызову, красота, здоровье, спорт. То есть здесь сервисы, они сегодня наполняются товарами и услугами. Далее. Здесь вы видите товарную группу, наши товары и наши маркеты. То есть это те маркеты, которые, по сути дела, товары находятся на наших складах. И третье, это наши партнеры. Что такое партнерские маркеты? Партнерский маркет ⁇ это который не является нашим маркетом. То есть он не наш, он именно партнерский. И когда вы будете делать здесь платеж какой-либо, любой товар, абсолютно любой товар покупая на этом сервисе, да, то есть вы заходите, допустим, да, там, э, рыбная продукция, кафе, бары, еще что-то, то есть вы делаете покупку в этом сервисе, в этот же момент, в момент платежа, 20-25-50% от суммы вашей покупки идет в фонд компании, остальное улетает э, производителем. остальное улетает производителям. что это означает это означает что как только здесь будет 200 300 товаропроизводителей каждый раз когда кто-то будет покупать компания мастера жизни а значит и основатели и инвесторы и даже потребители то есть участники нашего проекта регулярно будут получать участвовать в распределении прибыли в том числе и участники безусловного основного дохода. То есть в момент, когда кто-то купил здесь рыбку, мед, сыр или еще что-то, мы заработали, допустим, 20 гривен, 2 гривны пошли на распределение между участниками безусловного основного дохода. Кто-то купил себе путевку, страховку, еще что-то. 10% пошло на распределение безусловного основного дохода. И когда здесь количество этих сервисов будет расти, а оно постепенно будет увеличиваться, то прибыль наших участников безусловного основного дохода будет расти. А теперь смотрите внимание. Количество поев после определенного количества времени будет что делать? Уменьшаться. То есть следующая партия людей получит уже меньше поев, потом меньше и меньше и меньше. То есть, грубо говоря, вы, те, кто сегодня присоединились к нашему проекту, будете получать достаточно высокий уровень дохода. Теперь дальше. Кроме этого, уже на завтра у нас запланирована встреча с нашим э, партнером на размещение ста вот таких вендинговых машин. Я не знаю, насколько вам это интересно, но получать доход от таких машин – это уже на это лето. То есть этим летом на целом ряду сети АЗС планируется размещение – это Запорожская, Днепропетровская и Одесская области. То есть это три области, где будут размещаться вот такие вендинговые машины. Кроме этого, есть несколько баз отдыха в Кирилловке, в Бердянске. Есть частные дворы, которые вместо своего забора на курортных городках готовы предоставить нам место под размещение таких вендинговых машин. То есть, грубо говоря, 200 машин за лето, 100, я уже сказал, это одна АЗС, и 100 это на курортной территории, будут размещены. Теперь вопрос. 10% от продаж с таких вендинговых машин. Это приятный бонус? Я думаю, что да. Я думаю, что это более чем приятный бонус. Поэтому, дорогие друзья, я понимаю скептицизм и усталость иногда людей от того, что что-то где-то не происходит. Но если вы наблюдаете за землей, когда вы в нее посадили бамбук, картошку или еще что-то, можете наблюдать. Но оно вроде бы ничего не происходит. Но под землей, когда полита почва, происходят определенные процессы. Оно идет прорастание корневой системы. И сегодня мы прорастаем корневой системы. Когда вы не видите работы на сайте и так далее, на самом деле идет огромная техническая работа. Поэтому проект наш становится на ноги. И те, кто сегодня присоединится к нам, завтра начнет получать хорошие доходы. Вопрос в другом. Можно ли присоединиться завтра? Конечно, да. А послезавтра? И послезавтра тоже можно будет. Вы знаете, мобильными телефонами торговать можно было и в 90-х, и сегодня. Но те, кто в 90-х начал, как-то больше сегодня заработал. Можно ли будет зарабатывать на вынинговых машинах завтра? Ответ – да, конечно. Но уверен, те, кто присоединятся сегодня, будут зарабатывать больше. Вопрос Хотели бы вы получать или зарабатывать больше вместе с нами? Если да, то присоединяйтесь прямо сейчас, прямо сегодня. Обращайтесь к тому человеку, который вам пригласил на наш вебинар, дайте ему свое согласие, и пускай он вас обучит, как правильно пользоваться нашим сервисом. А теперь самое вкусное. Когда мы с вами говорили о карте социальной активности, Карта социальной активности есть на нашем сайте. Вы ее заказываете, да, или она еще называется «Я блогер». Она может стоить 10 долларов, или она может быть безоплатной. Более подробно, чуть-чуть позже я объясню. Так вот, если вы добавили человека э, в наш вот этот сервис, marketplace, вот здесь у нас на сегодняшний день есть вот такие вот ссылочки приглашения. Сейчас, секунду. Так, вот здесь вот у нас есть ссылки приглашения. Вот они. Вот вы видите, да? Семь пригласительных ссылок. Мы недавно проводили эксперимент, и вот как только вы добавляете человека, вам каждому участнику нашей системы присваивается вот такая вот реферальная ссылка для Телеграма. На сайт зарегистрировать человека трудно. А вот добавить его просто-напросто вот в наш сервис, просто в сервис, достаточно легко. Более того, вы можете пригласить его, давайте посмотрим, по вот такой вот, сейчас секундочку. По вот такому вот QR-коду. То есть, если вы просто-напросто разместили где-то QR-код на своем подъезде, на своем э, ларьке, в своей маршрутке, где угодно, вы просто разместили э, вот этот вот QR-код или сбросили человеку ссылку, то мы увидели вот такую вот вещь. Сейчас, секунду, я вот так вот подтяну. И мы увидели вот такую вот вещь. Мы вот здесь видим, скольких людей вы пригласили. Видите, да? То есть, по сути дела, что это означает? Это означает, добавив человека к наш сервис, на наш сайт, точнее, не на наш сайт, а на наш сервис в Телеграме, то, что я вам говорил, вот здесь будет не 64 участника, а 600, тысяча, 10 тысяч, 100 тысяч человек. Но за каждого человека, которого вы добавите в наш сервис, уже сегодня, если вы подали заявку «Карта социальной активности» на вашем сайте masteroflife.in.ua и нажали кнопочку «Заказать карту социальной активности», то вам в Telegram будет сброшена ваша ссылка приглашений. И вы, бесплатно зарегистрировавшись, Можете просто-напросто, каждый день сбрасывать эту ссылку, и люди присоединяются в наш вот этот вот чат-бот с товарами и услугами. И процент, все, что будет приходить и покупаться клиентами, заметьте, эти люди не являются партнерами проекта. То есть они просто делают покупки в нашем сервисе. Они даже не зарегистрированы на нашем сайте. То есть мы, по сути дела, с вами что делаем? Мы раскручиваем сам сервис, люди делают здесь покупки, а прибыль от этих покупок распределяется между вами в процентном соотношении, у кого сколько друзей или знакомых вы добавили в наш телеграм-чат-бот. Я думаю, что я, я уже говорил, отвечал на вопрос, а сколько же это будет в деньгах. Ну, я могу сказать, что каждый клиент которого вы добавите сюда, не добавите, а он сам добавится, нажав кнопку «Присоединиться», когда вы ему сбросите ссылку, он нажал «Присоединиться», то с каждого такого клиента вы будете получать от 10 центов до 1 доллара в месяц. И давайте с вами предположим, что вы пригласили 1000 человек. Если разбить это на год, это всего-навсего 3 человека каждый день. И у вас, вы вышли, умножаем всего на 10 центов. Мы понимаем, вы начинаете дополнительного дохода получать минимум 100 долларов, а то и 1000 долларов в месяц. Но если же вы добавите таких же менеджеров, как вы, в наш сервис, именно подписав их на наш сайт, и они тоже бесплатно присоединятся и будут добавлять, получат такую ссылку карты социальной активности и начнут активно, я повторю, активно приглашать просто в сервис, то вы начнете получать 10 от их дохода. Если каждый из них вышел хотя бы на 100 долларов и у вас таких 100 менеджеров, то вы будете получать минимум от тысячи до 10 тысяч долларов в месяц. Просто за то, что вы активно общаетесь в социальных сетях, а в частности в Телеграме. Я вам хочу сказать, это достаточно простая, простой инструмент. Ссылочки у вас будут на руках. Следующим мы запустим Telegram, Телеграм, потом Инстаграм и так далее, и тому подобное. Но первое, с чего мы начнем здесь. Вы можете спросить, а как же сюда будут добавляться предприниматели? Я вам покажу внизу. Вы видите, здесь написано, если вы хотите видеть свои товары или услуги на полках наших автоматизированных точек продаж в интернет-магазинах и ботах, то обращайтесь в нашу службу поддержки с вашими вопросами и предложениями. И кнопочка для связи. То есть по большому счету, если вы сегодня живете не в Украине, а в России, в Грузии, в Армении, в Азербайджане, в Европе, в Африке, без разницы и вы добавляете оттуда людей в наш сервис, кто-то из товаропроизводителей этих стран, увидев этот чат-бот и увидев количество людей, которые здесь будут с завтрашнего дня регулярно расти, нажмут на кнопку «Присоединиться как товаропроизводитель». И товаропроизводители сами будут к нам стучаться. Сами. Мне задают вопрос, Алексей, а если менеджеры не будут, не захотят, приглашать людей в телеграм. Я говорю, да не вопрос. Мы делаем следующую вещь. Вот этот QR-код, который я вам показывал ранее, повторюсь еще раз, на всякий случай, возможно, кто-то у нас вышел, вот этот QR-код мы будем размещать за деньги основателей. У нас есть определенная группа основателей клуба путешественников, маркетплейса. В частности, маркетплейс и доход маркетплейса сейчас будет очень активно расти за счет этого инструмента. Мы эти за ваши деньги, то есть вот этих вот основателей, будем размещать на подголовниках маршруток, второе, в кафе, барах, ресторанах на столах. Для чего? Мы заплатили рекламщикам за то, что они туда разместили. И предложили, если вы скачаете данное приложение в Telegram и нажмете Присоединиться, получите бонус, скидку, розыгрыш, еще что-то. И представьте себе, по всей стране, одной, второй, третьей, на подголовниках или в кафе, барах, ресторанах, или в отелях, будет на дверях вашего подъезда, будет нарисован этот QR-код. То даже без реферальной системы, даже без MLM-составляющей. Люди будут просто присоединяться в наш сервис. А вы, господа основатели и инвесторы проекта, будете получать прибыль. Поэтому подумайте, хотели бы вы получать просто, безусловный основной доход от той прибыли, которая будет приходить к вам от работы нашего сервиса. Окей. Хотели бы вы получать доход от того, что вы будете давать рекомендации в наш чат-бот. Окей. Карта социальной активности или я блогер в вашем распоряжении. Хотели бы вы получать доход как инвесторы и основатели? Окей. И эта ваша возможность здесь есть. Хотели бы вы покупать и получать стопроцентный кэшбэк от покупок в наших системах? Тоже милости просим. Я соглашусь с тем, что мы нам всего 19 июня в том виде, в котором мы сегодня есть с чат-ботами, нам всего будет год. Всего год, как мы стартанули. Некоторые моменты у нас не работают. Некоторые работают не очень качественно. Ну, как везде. Знаете, есть выражение быстро, дешево, качественно. Выбери любые два. В данном случае я вам рекомендую не обращать внимания на мелочи сервисного обслуживания. Мы его улучшим. Мы улучшим качество работы. Мы увеличим количество клиентов. Наша команда сплотится, через все трудности пройдет. И завтра... Каждый из тех, кто сохранил свою позицию, будет зарабатывать деньги. А те, кто разочаруются, те, кто сегодня сойдут дистанции дистанции, к сожалению, послезавтра будут накусать локти. Ну что ж, тогда тоже можно будет присоединиться, но уже будут другие условия, другие возможности, другие доходы. Надеюсь, друзья, было интересно, понятно. Я постарался немного, недолго рассказывать о нашем проекте, хотя его очень люблю и готов рассказывать «Дос хочу», но, тем не менее, думаю, что было полезно. Так, теперь, если есть вопросы, готов на них ответить. Доброго времени, суток, Алексей. Доброго. У меня вопрос немножко по внутренним переводам. Можно задать? Да, конечно. Я вот тут попытался осуществить внутренний перевод, да, с одного бота на другой. И вот почему-то тут нет э, такой позиции. Вот тут только можно с безусловного базового дохода перевести. и Из подарочного сертификата. Вот. А по некоторым переводы не работают. Точнее, они не, не работают, они отключены по внутренним hmm. причинам. Когда будут работать все переводы, по каждому направлению мы сейчас будем озвучивать. Поэтому работает, потому работает, потому и так далее. И так далее. То есть это я еще вот... настраиваемые вещи. Но ну, я вот хотел просто вот задать вопрос, что с инвестора, краудфандинговой платформы, я, вот, допустим, хотел бросить внутренним переводом, допустим, на инвестора агентства недвижимости. Вот. Поэтому, вот, вы можете и... это сделать через раздел вывод средств. А то не есть не нужно. Переводы, а через раздел вывод средств. Вы ставите и в назначении платежа там где примечание вы пишете, куда вы хотите перевести. А, то есть через вывод средств я могу осуществить перевод туда на инвестора агентства. Да, пока, пока что все модерируется а, в ручном режиме, когда будет автоматизация. Автоматизация планируется полная, вот этих переводов и так далее, где-то после 19 июня. А, ну то есть получается, если я сейчас буду переводить, вывести средства и туда... Это 1% будет браться или в 2% будет браться? Нет, вообще да. без процента. Если вы делаете перевод, то перевод делается без процентов. Нет, вот по выводу средств вот вы говорите, что.. В разделе вывод делается. средств, переводы делаются без процентов. А, все понял, спасибо, хорошо. Даже если там будет написано процент, вы можете не обращать внимания, переводы делаются без процентов. Все понял, спасибо. По тому, что я рассказал, есть ли вопрос. Добрый вечер. Есть вопросы? Я вообще не совсем понимаю вообще цель этой программы, которую вы этот безусловный основной доход. Вы хотите таким образом обеспечить всем пенсии? Или Нет, как? но пенсия ⁇ это предостережение определенного возраста. Я хочу всем обеспечить безусловный основной доход или пассивный доход. Хорошо, давайте так лучше. То есть доход за то, что человек живет. У нас лозунг нашего проекта ⁇ Делай бизнес отдыхая, получай деньги за то, что живешь ⁇ Ясно. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Есть ли обязательные приглашение или Нет. это по желанию? По желанию. У нас да. все по желанию. Так, хорошо. Вы говорили о, каких о выполнении каких-то заданий или это опросы или что это будет. Это нужно Смотри. будет делать во всех мессенджерах и во всех соцсетях? Или человек для себя может выбрать какой-то один, допустим, мессенджер или одну социальную сеть? Объясню. Раньше было условие, что во всех мессенджерах... На сегодняшний день мы разделили два процесса – безусловный основной доход и базовый основной доход. Безусловный, он без каких-либо условий, можете даже не отвечать на вопросы. Но mm -hmm. вот эти вот ваши паи, пай, вот вам начислилось 10 поев. Mm -hmm. если вы нигде не отвечаете на вопросы, он будет вам, допустим, стоить 0,1 цент. Если вы ответили в одном мессенджере, то 0,2 цента, если в двух, то 0,3, если в трех, то 0,4, если во всех мессенджерах, то тогда 1 цент. То есть просто-напросто будет формула, которая будет позволять вам увеличивать ваш доход в зависимости от того, в скольких мессенджерах вы ответили на наши вопросы. И все на этом. Ясно. Но фактически как бы Украина не имеет доступа в контакты, как... Даже... Ограничено в данном случае, поэтому ВКонтакте для нас не является, именно для Украины, не является обязательной. То есть, грубо mm -hmm. говоря, у нас другая, другой мессенджер есть, который Украина будет, условно говоря, обязана. Ясно. Делать. Еще вопрос. Карта, которая заказывается, это физическая карта? Нет, которой... это виртуальная карта. Это а, виртуальная. Нет, банковская реальность. Яжды. Банковская – это физическая, физическая а, карта, карта банка-партнера. На сегодняшний день на территории Украины эта карта Спортбанка, если нет причин, почему человек не может ее получить. У нас была такая ситуация, что человек не мог получить ее. Тогда у нас есть дополнительные договоренности по поводу других двух банков. Это Абанк и а, Монобанк. Но если человек четко нам обоснует, по какой причине он не может получить карту Спортбанка. В России э, и в других странах на сегодняшний день это карта Яндекс Деньги или Юмани. Угу. Я думаю, это какая-то единая карта международная, что ли? Нет. А если карта есть уже, если уже есть карта? карта? Что, что? Если, если есть уже, допустим, карта Монобанка или А-банка? Нет, смотрите, если вы нам докажете причину, почему вы не можете иметь в спортбанк карту, то тогда мы дадим, это вы пишете в инфоподдержку, мне не выдают карту спортбанка по такой-то, такой-то, такой-то причине. Если причины нет, то вы получаете карту спортбанка, ее вам привозят домой, отдают в руки, и вы ее подвязываете к нашему сервису. Угу. Понятно. Понятно да? Я объясню, в чем, в чем смысл данного процесса. Смысл в комиссиях. Uh -huh. Смысл в, в идентификации. То есть, грубо говоря, у нас есть определенный алгоритм идентификации. Так как мы на сайте не запрашиваем ваши паспортные данные, а деньги выплачиваем, то мы должны понимать, что один человек ⁇ одна выплата. Uh -huh. Ну в, это, в этом как вы сказали этот банк называется Спорбанк. спортбанк ну наверное еще не во всех регионах то есть он также имеет онлайн банк он также как монобанк, и, и карта -банк? является именной или нет карта не является именной нет не является именной ну также самое единственное только одна то есть в этом банке, как в монобанке, вторую карту вы иметь не можете. Угу. Там есть какое-то или приложение, или онлайн-банк? А да? Это приложение, которое вы на сайте на нашем э, скачиваете. Э, в разделе э, с левой стороны у нас есть кнопочка «Банковская карта Бот». Вы на угу. сайте нажимаете на нее, и вас перекинет на Play Market или на App Store. И там вы скачиваете приложение. А в какой же валюте приходят туда э, деньги, выплаты? Выплата приходит в гривневой валюте по курсу внутреннему нашего сайта. Угу. А на сегодняшний день, если мы говорим про гривну, это 28 гривен за 1 доллар. Угу, угу. То есть хоть вверх, хоть вниз, плюс-минус, пока колеблется, мы курс не меняем. Угу. Хорошо, спасибо. Да, Алексей, еще есть э, вопрос: да. если у людей нет смартфона, они не могут э, скачать э, приложение. Как в этой ситуации выходить? В этой ситуации он может накапливать себе паи до момента, пока накопит столько, что сможет за них купить смартфон. Ну ему уже надо вывести эти деньги, если он накапливает. Нет, смотрите. По всем остальным программам, по карте социальной активности, по эм, безусловному базовому доходу, то есть по покупкам, по инвестициям, вы можете выводить деньги на любые ваши карты. Вы не можете вывести только на карту безусловного основного дохода. Только этот вид дохода. Но если у вас нет пока возможности вывести из-за отсутствия смартфона, либо воспользуйтесь смартфоном соседа, либо воспользуйтесь э, этим самым ну, родственниках либо воспользуйтесь возможностью купить у нас смартфон в рассрочку ну а в этих ситуациях э, карточку а банка получить э, это не является да снова? Нет, не является. Дело в том, что если у человека, допустим, заблокированный кредит и еще что-то, в этом случае да, а в данном случае просто-напросто, ну, пускай накапливает себе, пока не купит. Понятно, да? Алексей, а можете Я показать, как вообще выглядят вот эти задания или, или как они называются? Да, конечно. Смотрите, на нашем сайте, сейчас, секундочку. Поделитесь экраном. Да, сейчас, секунду. Экран. Начать. Так. Вот мы с вами заходим на сайт. Вот я тут показывал, да, видите, банковская карта БОТ. Вот если вы сюда нажмете то вас сразу на, перебрасывает на этот uh, Play Market, ну, Google Play. Вот. Но сейчас нам надо не эта вещь. Сейчас, секунду. Вы заходите на сайт. И вот здесь вот есть кнопочка ⁇ Мы в Telegram ⁇ Видите? Да. Мы в сервисах, мы в Telegram. Вы нажимаете. Вас спрашивают, куда перейти. Вы нажимаете в Telegram. И у вас появляется вот здесь вот целый набор опросов. Вот видите, сразу опросник. Хотите приобретать продукты питания хорошего качества, колбасы, сыры, масло, сливочное, т.т.т. И вы здесь, допустим, я сейчас уберу, к примеру. Нет, уже не уберу. Не, не получается. Вот. То есть вы просто-напросто вот здесь вот просматриваете информацию, и вот вы видите, да, то есть, грубо говоря, любите ли вы боулинг? Да, люблю и хочу сыграть и так далее. То есть товаропроизводители задают вам вопрос, или вот, пользуетесь ли вы услугами нашего интернет-магазина, маркета? Конечно, да, постоянно. Я и моя первая линия каждую неделю делаем покупки, иногда что-то покупаю, не знаю, как оплатить и так далее. Конечно, да. Вот я нажал. Да, вот видите, сразу появились здесь ответы на вопрос. То есть вот таким вот образом это выглядит. Это занимает максимум 5-7 минут на вопросы-ответы. Зашли в Telegram, ответили. Здесь вот как раз, видите, сразу же описано, как выводить средства, условия. Да? То есть, как бы, пожалуйста, вы можете это все зайти и посмотреть. Понятно? Понятно. Но сейчас мы работаем пока в Телеграм, да? Будьте. Да, Потом на сегодняшний день, до, я вам скажу сразу, до 19 июня мы будем работать в Телеграм. Спасибо. Еще вопросы? Так, ну я так понимаю, сегодня информация была достаточно? Да, Алексей Сергеевич, большая благодарность за сегодняшний вебинар. Э, информации более чем достаточно. А все технические вопросы, даже те, которые задавались, мы обычно разбираем на наших ежедневных вебинарах, которые проходят по темам. Татьяна обращалась с вопросами, она новичок. Вот это мой приглашенный, я надеюсь, я смогу дать достойную информацию Татьяне в полном объеме. Вот. Всем остальным рекомендую посещать наши вебинары, и тогда у вас не будет возникать лишних вопросов, особенно технических. Спасибо большое. Спасибо большое. До встречи. Да, и еще один секундочку. Спасибо вопрос, был, вопрос был по поводу России. Любая страна участвует в вопросах. То есть у нас нет ограничений по территориям. Все страны участвуют в вопросах. Все. Я отвечала на этот вопрос в чате, потому что был задан вопрос, насколько россиянам необходимо отвечать на вопрос качественной продукции в Украине. Интересно мнение каждого участника, потому что сегодня мы работаем с производителями в Украине, завтра это будет Россия, Грузия, Казахстан и все остальные страны бывшего Советского Союза, и не только, и страны Европы. Поэтому важно мнение каждого участника. Спасибо. Да, спасибо. Если можно, я дополню один момент. Вот кто-то спрашивал, если нет смартфона. Если есть компьютер, можно в компьютере установить и Telegram, и Viber, и WhatsApp. И точно так же заказывать и карту, и работать как со смартфоном. Спасибо. Человек, который хочет, ищет решение. Человек, который не хочет, ищет оправдание. Можно. Хорошо. Да. Спасибо. Благодарю. Все тогда до связи в эфире. Удачи Благодарим. вам всем вечером.